Всем привет! С вами Дмитрий Урсул. В этом видео хотел бы а, вместе с вами создать классический фанковый лид, ну и поговорить вообще о вариациях этого звука. У меня здесь вот такой вот а, тоже в таком классическом стиле набросок музыкальный. Давайте послушаем. Uh, и сюда uh, нужно добавить такой некий классический лид фанковый и давайте его сейчас сделаем. У меня здесь загружен реtroint uh, uh, и также загружен мини V от Артурии. Мы попробуем сделать примерно то же самое в обоих этих синтезаторах, чтобы вы примерно поняли основную идею и смогли это повторить на любом синтезаторе. Сразу скажу, что этот звук достаточно простой. Для этого не нужен какой-то очень сложный синтез, какие-то сложные фильтры, формы волны. То есть это можно сделать абсолютно в любом синтезаторе. Все, что я сегодня покажу, можно перенести на любой синтезатор, который у вас есть. Даже если вы не работаете в Logic, у вас есть, например, Silent или у вас есть Spire, или месив то есть везде можно эти формы волны найти и сделать те же самые манипуляции и получить похожий звук итак давайте здесь тоже я сейчас сброшу немножко настройки наши чтобы все было более-менее в таком в дефолтном скажем так состоянии вот сейчас у меня звук звучит таким образом. Единственное, здесь сразу включен э, режим двухголосия. Я сейчас пока сделаю его одноголосым э, и сделаю его легатом режим чтобы у нас э, в олигато режиме у нас огибающие фильтры, огибающие, э, э, собственно, громкости, они у нас не воспроизводится заново при легатной игре то есть когда у нас одна нота находит на другую у нас огибающие не сбрасывается и это порой очень uh, полезно для некоторых фанковых лидов но об этом мы еще и поговорим давайте собственно сейчас начнем с осцилляторов то есть то что у нас генерирует звук и как правило фанковые лиды либо две обычные волны пилообразные либо это комбинация пилообразный и квадратичные волны. Единственное, что квадратичная, желательно, чтобы была на октаву ниже. То есть я сейчас э, возьму и второй осциллятор. Здесь в ретросинте можно расстроить только второй осциллятор. Я его подниму на октаву выше. То есть э, второй осциллятор у меня играет э, пилообразной формой волны, а первый осциллятор квадратичный пульсом. И, соответственно, у меня здесь в, мик в миксе я их пополам смешаю. Так это сейчас звучит, и теперь нам нужен фильтр. То есть я сейчас закрою фильтр и сделаю чуть, -чуть небольшое открытие фильтром на атаке, то есть когда у нас будет атака. то есть Слышно, когда я играю легато. У меня фильтр постепенно закрывается в тот момент, пока я играю. То есть у нас огибающая, она действует на все легатные ноты одновременно. А когда я играю стаката, то у меня огибающая заново каждый раз, ну скажу так, делает ретриггеринг, То есть она заново запускает свою силу при каждой ноте далее что мне нужно сделать Мне нужно также включить глайд это очень важный момент это позволит пичу между нотами плавно подниматься или опускаться чтобы как бы склеить вот это движение лида далее что можно сделать можно чуть-чуть добавить резонанса чтобы звук был такой более скажем так с носовым призвуком И можно сделать еще атаку открыть фильтр, чтобы у нас каждая нота чуть открывала фильтр. Но сделать чуть поменьше. И дальше уже можно поэкспериментировать с открытием фильтра. А, также должен сказать, что у меня здесь на колесо модуляции назначено открытие фильтра. Это сделать можно вот здесь. То есть, когда я открываю колесо модуляции на меди у меня еще открывается чуть-чуть фильтр. Для таких лидов это очень важно, потому что иначе звук становится очень скучным. И если в него не добавлять какую-то модуляцию, какие-то изменения то ну, долго вы на нем не проиграйте это будет звучать очень однообразно и скучно. И также у меня еще здесь есть а, вибрато. Это тоже очень классический прием, когда а, включается вибрато. Здесь можно вот установить насколько оно, то есть в данном случае на один полутон. А здесь можно установить скорость. Сейчас у меня стоит 16, но я, как правило, люблю отключать привязку к темпу и делать вибрато вот таких классических звуков где-то в районе 7 герц а, 7-8 вот так вот. То есть слышно, я когда открываю а, колесо модуляции, у меня фильтр чуть открывается. Сейчас сделал поменьше это открытие и появляется вот такой эффект вибрато. А, и также, что я сделаю, я сейчас чуть-чуть поменяю вот этот закон привязки к огибающей и сам фильтр я сейчас чуть-чуть приоткрою потому что он слишком а, сильно закрывается, звук становится очень таким тусклым. сделать чуть подлиннее глайд То есть, идея, думаю, понятно. Здесь, конечно, стоит добавить еще какой-нибудь э, революционный хвост, чтобы он был не таким. Далее можно чуть-чуть поэкспериментировать с волной. Можно сделать не обычный пульс, а скажем так, его чуть сузить. И так он даже становится еще более таким классическим. идея понятно дальше уже можно играть записывать а, можно также у него чуть-чуть открыть релиз чтобы он не замолкал так быстро Ну, то есть такой звук очень хорошо подойдет для каких-таких то таких, чуть более медленных треков, возможно даже где-то для хип-хопа подойдет такой звук, не только для классического фанка, просто этот звук в первую очередь ассоциируется с фанком. Ну и также здесь можно чуть дворе варьировать звуки волн. Если вы используете другой синтезатор, там возможно будут какие дополнительные возможности, можно накладывать, например, фленджер эффект. и так далее то есть можно варьировать но основные настройки то есть это две волны расстроены друг от друга в октаву обязательно чтобы это был легатный звук можно сделать модуляцию открытия фильтра по колесу и также сделать еще обязательно вибрато чтобы можно было добавлять эти эффекты и конечно же включить эффект глайда после чего можно уже поэкспериментировать с огибающей то есть можно сделать его более резкой атакой либо можно сделать более при то есть это уже можно поэкспериментировать, тоже касается фильтра, то есть можно сделать плавное открытие фильтра каждую ноту, то есть это уже все, уже дело вкуса и дело применения. Давайте что-то похожее попробуем сделать а, в другом синтезаторе Mini v. Это классический уже такой аналог Muga, а, где, собственно, впервые такие звуки и все музыканты и делали еще в 70-е годы. Вот давайте что-то похожее здесь попробуем сейчас сделать. Сейчас у меня здесь просто стоит а, пилообразная волна. Вот у меня один осциллятор. Давайте добавим второй, он уже стоит автоматически на октаву выше и на квадратичной волне сейчас я просто включу добавлю громкость этого осциллятора далее здесь тоже сейчас добавлю сразу глайд тут у меня нету полифонии стоит наголосый режим так далее нам нужен фильтр Сейчас мы его сразу закроем. Чуть-чуть откроем. Также сделаем вот этот Amount of контур Это то же самое, что в ретросинте Вот эта ручка Envelope. И далее уже подредактируем чуть-чуть огибающую. Здесь у нас Sustain был чуть-чуть на таком среднем уровне. Давайте так оставим. Декей побольше сделаем. Атаку оставим как есть. И нам надо включить. А, ну примерно да такой звук. Сделаю еще обязательно а, keyboard control это то же самое, что вот здесь параметр key. Это чем выше я ноты играю тем выше у меня открывается фильтр. Это привязка как бы клавиатуры к открытию фильтра. И сейчас чуть закрою фильтр обратно. не такую сильную привязку тут можно ее сделать двойной оставлю только нижнюю привязку клавиатуры диапазона клавиатуры к фильтру ну вот что-то уже такое похоже мне кажется чуть-чуть другой характер звучания такой чуть более аналоговый поэтому звук такой более плотный также здесь сделал дикий чтобы у нас был небольшой хвост в звуке так и тоже добавим ревер <музыка> так и теперь мне нужно сделать э вибрато вибрато здесь делается чуть-чуть по-другому здесь для этого используется вот этот дополнительный а, осциллятор я включаю его в режим lfo ломона поставлю треугольную форму волны чтобы это было тоже как у нас было здесь то есть тоже треугольная форма волны у вибрата. и поставлю скорость здесь где-нибудь вот в этом диапазоне обычно достаточно и попробуем также колесо модуляции вот видно что я его открываю <звы> можно даже делать помедленнее Ну, то есть дальше уже можно экспериментировать. То есть вот такие получились чуть-чуть разные звуки, но общая идея у них абсолютно одна. Я думаю, что тут никаких вопросов у вас не возникнет. Все понятно, очень просто простой звук. То есть дальше, конечно, можно его варьировать, менять его характер, характер огибающих, но в целом все это накручивается именно так. И такие звуки вы могли услышать много где, не только в фанковых записях, но также и в хип-хопе, в рэпе такие звуки используются особенно в таких медленных треках. Просто можно в разных октавах играть и вот получать какие-то разные характеры звучания а, ну что ж если у вас остались какие-то вопросы обязательно пишите а, под этим видео я отвечу но я уверен что все получится если вы просто попробуйте поэкспериментировать и сделать что-то похожее в других синтезаторах то есть не в те что я показывал а еще в каком-то просто закрепить эти знания на практике потому что это все обязательно запомнить нужно чтобы в следующий раз когда вам нужно будет что-то подобное сделать вы без проблем могли открыть любой синтезатор и имея доступ вот к таким вот основным параметрам быстро воссоздать что-то похожее хоть такой же звук либо чуть другой но так или иначе вы уже будете понимать что делать поэтому такая практика она очень помогает вообще в принципе понять синтез и быстрее осваивать любые новые синтезаторы которые появляются на рынке или которые вы там приобретаете чтобы сразу начинать творить и уже искать свой собственный уникальный звук а не перебирать тонны пресетов ну что ж у меня на этом все увидимся с вами в следующих видео с вами был дмитрий урсул всем пока